Можно ли купить квартиру за 1 рубль? Можно. Смотрите видео до конца. Сегодня я расскажу о том, что у вас есть право приобрести абсолютно любое имущество по цене на 99% ниже рынка. Откуда такая возможность? Все благодаря вот этому федеральный закон номер 127 о несостоятельности банкротстве. Каждый гражданин Российской Федерации или иностранное лицо может приобрести любое имущество на территории России с огромным дисконтом. Все это происходит благодаря тому, что должник, компания или физическое лицо банкротится, их имущество выставляется на торги с целью погасить их задолженность. И вот здесь как раз таки цена может повышаться, может понижаться. Вам нужно заходить на торги на понижение. Их называют еще публичные торги. И здесь вы смотрите график снижения цены. То есть вы будете видеть, что на начальном этапе квартира, допустим, стоила 1 миллион рублей. И каждые 10 дней происходит снижение цены на 10%. Дожидаетесь нужного этапа, например, вы хотите купить ее в два раза дешевле или еще дешевле. Смотрите, на каком этапе, в какой промежуток времени, какие это даты и приходите, покупаете эту квартиру именно в этот промежуток. Конечно, может показаться, что это сложно или вы не понимаете, как устроены торги, но все просто. Для этого достаточно иметь, первое, компьютер или ноутбук. Второе, это хороший интернет. И третье, деньги на приобретение этой квартиры со скидкой. Вы регистрируетесь на специальном сайте, где происходят торги, изучаете информацию, приходите, смотрите объект, все как в жизни. А затем, если вам эта квартира подошла, и цена вас заворожила, и вы хотите приобрести квартиру с реальной скидкой до 50, до 90%, приходите в нужное время, регистрируйтесь на специальной электронной площадке, подаете заявку участника торгов, и сообщаете, что я такой-то, такой-то хочу купить квартиру по такой-то цене. В случае, если никто больше эту заявку не подавал, вы можете стать счастливым обладателем этой квартиры по той цене, которую вы заявили. Все, что вам останется, это оплатить стоимость этой квартиры, подписать документы и зарегистрировать, как в обычной жизни. Конечно, здесь есть пару нюансов. Нужно оплатить задаток, он возвращается, ну и так далее. Но это не самое главное. Самое главное, вы должны знать о том, что у вас есть такое право приобрести любое имущество, квартиры, автомобили, офисы, земельные участки, оборудование, все, что вы хотите дешевле рынка в вашем регионе и плюс ко всему вы можете сделать это удаленно, вам не нужно никуда ехать. Поэтому, друзья мои, если вы хотите узнать, как это сделать, если вы хотите подробнее узнать об этом законе, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, пишите ваши комментарии, подписывайтесь и на связи, друзья мои. Узнайте, как купить квартиру дешевле рынка даже за 1 рубль.